Всем привет! С вами Саша. Это первое видео в новом году. Да, Новый год. Всех с Новым годом сожалено прошедший профиль. Сегодня. Сегодня, короче, я распакую вот эш. Ну вот, уйди, уйди. Вот шапки. Это, короче, там солнце И это комиксы тут вот. Вот, знаете, а у меня один марафон. Вот кто угадает первый. Только не четыре. Первый у нас человек пару, второй мстительный, третий халк, четвертый железный человек. Пишите цифру в комментариях. Сейчас время пойдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Все. А кто нам А сейчас я покажу, что это человек по углям. Это первый Марвел. Тут э, лучшее конюшня, что первый Марвел хотя бы по цене. Тут конюшня с такой, не мини-журналы. Потому что это второй уже эпизод, так сказать, первый выпуск. Первый номер. Это, это, это, тоже первый номер, только просто выпуском постареннее, немножко. Это тоже официальная коллекция, только там вот только этот журнальчик, такая же женщина, Бумалочка там, ну это ладно. Еще там была вот такая вот фигурка. В этом же нет фигурки. Давайте посмотрим Давай я распакую. Вот это что то. Тут, и тут, и тут, и тут, тут, тут, тут. комикс такой это тоже это это да, да это первый там еще много всяких ну что это старый комикс это тоже вот да, здесь это тоже бумажки это я вам не покажу это не, не знаю почему не да. ляло вот такой красивый комикс такой красивый комикс здесь еще такой сейчас и вот этот даже тоньше Всяких... Ой, где это и существо. И а Все классно. Опять же, с Новым годом. И давайте вот этот, так сказать, вот Лучшие лучший... с да. Я думаю, посмотрим видео. -то. Это были, Это такое вот да, это Вот такое... Сейчас О, это не поместится. О, это не поместится такую фигурку я так, вам покажу такая фигурка классная она опять же с пунчок покажу сказать 90 год хочу пожелать счастья здоровья с праздниками и всем пока это мой первый видео я прощаюсь. Все.